Привет всем. Это будет еще одно видео, в котором я расскажу про свои приобретения. Когда я ездил в Москву, я, значит, приобрел себе сиденье от двухлитровой версии Лансер. Вот, они с подогревом. Здесь есть подогрев, есть подушка безопасности сбоку. Вот, и немножко расскажу про то, как я <coughs> длился, так скажем, приобрести такие кресла. Я случайно лазил под ковриками, то ли пылесосил, то ли что-то и нарвался на э, выход в желтой оплетке были провода с фишкой да и я задачился вопросом что же это за провода после каких-то поисков в интернете я нашел что это подушка безопасности может подключаться к сидению там рядом же я нашел провода для обогрева и понял что в моей самой простой комплектации Ланцера 1 и 3 предусмотрен подогрев сидений и подушки безопасности. Может быть, не, не знаю, для вас это не нонсенс, но для меня, конечно, это очень-таки удивительно. Вот, и я нашел на сайте ру в Москве вот эти сидения. Я их купил, не скажу за сколько. Будет интрига. Пишите в комментариях, какую вы цену бы дали за эти кресла. А я вам потом отвечу, каждому в личку. Вот, значит, повторюсь, они с подушками безопасности и они с подогревом от 2-литровой версии с очень выраженной, хорошей, классной боковой поддержкой. Если в них сидишь, реально как плитой. Со стандартными креслами просто не сравнить земля и небо. Здесь с красными нитками еще прошито, такими красными, красными чуть-чуть. Вот. Ну, короче, кресло просто офигенное. Подогрев работает. Подогрев я приколхозил вот сюда. Кто-то скажет, что это колхоз. То есть, если из-за ручника, да, это просто кнопки, их просто включить. Включил, выключил. Все. У меня до кучи остается монетница, и у меня есть подогрев сидений. Не знаю, вам понравится это или нет, но прикольцел я вроде бы ровно, вроде бы нормально. Вот. Значит, что я еще приобрел в Москве, когда ездил? Это вот Блять, не помню, на чем сбили. Кто-то позвонил, мне сбили меня нахер. Вот. Что я еще купил, да, в Москве? Это хромированные ручки от двухлитровой тоже версии с того, с той же самой разборки. Я за них отдал по 800 рублей, может где-то где, -то где -то стоит дешевле, но, к сожалению, не в Москве и не там, где я их покупал. Вот, а еще я приколхозил вот такие вот полосочки хромированные, сюда, сюда, сюда и с этой стороны, да, то есть ручки. Все это выглядит теперь, по крайней мере, удобно, красиво и приятно садиться в машину. Ну, я делаю для себя, я еще раз повторяю, вы можете говорить об этом сколько угодно. Вот, ручки, они они не просто хромированы, они реально железные, потому что они раза в два или в три тяжелей родных, которые вот валяются у меня еще здесь, вот эти вот, да, ручки старые, может кому-то надо, пишите, я отошлю, продам, вот, хотя нахер, конечно, никому не нужны, вот, они тяжелые, они такие легкие, а те тяжелые, раза в два точно вот. Ну, вот это вот, в принципе, по поводу сидений. Если кому-то что-то интересно, пишите, делитесь видео, пишите мне в личку, либо там в комментариях. Ставьте лайки, делайте репосты. Всем спасибо, ребятки. Пока.